Здравствуйте, девочки мои, любимые подружки, подписчицы и тоже, конечно, гости моего канала. Я очень рада, кто заходит, новенькие и мои подруги уже, что подписались. Подписывайтесь, делитесь в других соцсетях, чтобы продвигался канал. А у нас сегодня будет расклад «Четыре короля». Вокзал для двоих. Посмотрим, как этот мужчина э, к вам относится. Э, хочет ли с вами отношений или уже из-за ваших, мешал в ваших отношениях. Может есть какая-то соперница, может есть какие-то, что-то кто-то делал, как это делают некоторые и это все сегодня посмотрим, девочки. Первый король будем. Я немножечко так поменяла, потому что у нас всегда, у нас всегда идет, что король мечей всегда последний. Немножечко так поменяла. Первый король у нас король жезлов. Второй король мечей. Третий король монет. Четвертый король кубков. Несколько секунд, девочки, я надеюсь, вам видно. Жезловый, мечевой, монет, пентакливый и кубковый. Э, девочки, не знаю, что такое с чатом. Или вы не пишете в чате, или чат не работает, не могу понять. Выхожу, стараюсь выходить в эфир, в прямой эфир, и что-то... Или ко мне не доходит, не работает чат. Не знаю, не знаю, что такое. Если что, пишите в комментариях, пожалуйста. А мы, надеюсь, вы определились, кто ваш мужчина. Мы начинаем. Эти три мы немножечко так подвинем вверх, чтобы нам было побольше места. И будем смотреть короля. Короля девочки Жезлового. Вот он, наш мужчина. Король Жезлов. Будем смотреть. <сélит> <сélит> <сélит> ой, ой, ой, ой, ой. Карты девочки летят. Летят. Извините, пожалуйста. Карты летят. Все. Ну, здесь карты, смотрите, девочки, вылетели с колоды карты. Вы, вы для него бесценно. Вы драгоценно, бесценно. Это кольцо такое, э, понимаете, что не обручальное, а драгоценное. Вы его бриллиант. И он бы хотел с вами новых каких-то отношений, чтобы как-то уже заякориться, сдвинуться с этого места плохого такого, чтобы как-то уже не было между вами войны. Он понял, что вы для него драгоценный подарок. Хорошо. Я еще не начала раскладывать только те, что выпали. Полетели на пол, карты. Сейчас будем, девочки, искать его. И вас при диагностику будем делать, что возле него, какие карты, и возле вас какие. Будем искать вас и его. Эта колода полноценная вдвойне. Здесь 72 карты и еще одна карта гадалки. Это колода, лиловые и вишневые, вишневые сумерки, как таро. Здесь все показано как есть. Так, давайте будем искать мужчину, девочки, большая колода. Во, мужчина быстро вышел. Быстро. Где вы? Надеемся, что недалеко вы от него спрятали. Далеко вы от мужчины, девочки. Что-то вы прячетесь от него. Что-то вы закрываетесь. Вот и вы. Так, давайте будем смотреть, что у нас здесь. Смотрите, девочки, вышел мужчина и вы. Возле мужчины много писем. За спиной письма и перед ним э -э рыбы он себя чувствует, э, девочки, что э, что-то у него проблемы с, э, с какими-то бумагами. Может быть, что вы на расстоянии, может быть, что он должен решить, э, решить на отдаленке вы, может, в интернете вы познакомились, как у кого вы сейчас не вместе, потому что у него что-то очень загружен, он бумагами, и он себя чувствует, как в закрытом пространстве. Здесь и рыбы, но рыбы здесь не Вольные. здесь рыбы закрыты в аквариуме как будто все и есть но не выстачает воздуха ему вырваться на, на он хочет вырваться с этого как будто и хорошая обстановка у него и стабильность какая-то есть но он себя чувствует без воздуха как рыба в аквариуме не выстачает ему не выстачает ему он бы хотел как-то больше себя чувствовать свободным. Свободы хочет побольше. Возле вас, девочки, лиса и лилии, э, вы к нему относитесь как-то с хитрецой. Хитренько вы так к нему относитесь. Ну и страсть у вас к нему тоже есть. Он вам нравится страстно. Вы бы хотели с ним встреч, вы бы хотели с ним... Э, Потому что это страстные лилии, это страсть, красные лилии и лиса. Вы как будто подумали, вот это мое, это мой мужчина, да, он мне во всем подходит. И вы как лисичка, как будто свою наживу взяли, что да, мне бы вот этот мужчина, он мне подходит во всем, красивый, хороший, сексуальный. Эмоциональный, интересный, неинтересно с ним есть о чем поговорить. Вот вы так к нему относитесь. Но у него сейчас на голове бумаги что-то очень он загружен. Сейчас будем смотреть дальше. Так, мужчина и вы. Вот, посмотрим сейчас. Скажи нам, пожалуйста, что, о чем ты на данный момент думаешь. Думаешь ли ты о загаданной женщине? Нет, женщина, которая тебя смотрит. Что ты думаешь? Опять девочки, какие-то очень много бумаг. Очень много бумаг. И эти бумаги у него давно уже. Он не может решить, решить разобрать какие-то... Опять вышло это письмо и якорь. Закореневшее, может, он на работе. У него такая загруженная работа. И у него в мыслях это уже, Господи, надоело мне. Не может разгребти вот эту свою какую-то ситуацию с бумагами. Или может не, не может к вам приехать из-за бумаг этих, потому что все заякорилось, стало, стало на якоре, нету сдвига никакого, может, с этой пандемией не может документы, может, закрыта какая-то граница, не может сделать документы, чтобы встретиться с вами. Вас, вы, вы девочки, вы красавица. Вы красавица, и возле вас письмо или смс-ка. Вы хотите получить от него какое-то любовное письмо, порадоваться, чтобы он вам, вас чем-то порадовал. Смотрите, письмо любовное или смс и букет, такой классный букет, свеженький букет. И вы думаете, господи, ну чтобы он как-то вышел на связь, я бы хотела с ним порадоваться, чтобы он как-то что-то мне написал какое-то приятное словечко. Это у вас в мыслях. Вы, вы вот сами себе вот в мыслях это думаете и хотите. Хотите радости, хотите романтики какой-то, како, како, просветление в этом, хотите встреч, хотите куда-то пойти. И может быть такое, что и оно сейчас... Девочки, да, вы об этом подтвердили, то, что я говорила, вы мечтаете вот об, об, об этом. Что у него с этим? Но он, девочки, он выберется с этой ситуации Возле этого, этих писем и якоря ключи, это хорошие ключи, он найдет выход, как это разрулить, эту ситуацию, чтобы с вами как-то встретиться. Так, что у него, девочки, возьмем так, на сердце, что у вас на сердце, это мы откроем попозже. Мысли мы посмотрели, а что у него и у вас на сердце. Посмотрим, как он относится к вам. Как? Он относится к вам. Ай, хитренько тоже вот так. Добычу свою взял. И как вы? Ну, вы хотите стабильности. Вы хотели бы, чтобы он уже как-то... Ну и никак невозможно на паузе, только в мыслях вы хотите вот этих радостей, звездного неба, где-то погулять под луной, вот что-то такого. И он хочет к вам по лесе он хотел бы к вам, он как лис, и вертится, ищет какие-то пути, какую-то, чтобы зацепиться за что-то, какую-то наживку ел Очень давно вы не можете, он вот так вот сидит, и вы не можете встретиться вместе, ситуация торможения, ситуация торможения, он бы хотел вас узнать побольше о вас, он очень много спрашивает девочки, может, своей мамой разговаривает, или с тетей, с опытной женщиной, очень много что-то э, делится своей, потому что много много тайн, может вы и не виделись, вы познакомились только по интернету, может это что-то такое, и он очень много э, очень много говорит с, вот, с пожилой женщиной, это может быть мама, может быть старшая сестра, которая уже опытнее его, с кем-то он советуется, как сделать чтобы было хорошо чтобы встретиться как это сделать может быть э, девочки это что э, дол, длинная ситуация у вас уже это может быть что некоторые и были замужем так этот мужчина ищет пути ищет ключ чтобы как-то к вам по лисе найти дорогу вот эту и спрашивает даже помощи у матери или в кого-то из старших людей. Но вы, вы, вы к нему тоже относитесь. Смотрите, вышло дерево и гора. Вы бы хотели, вы чувствуете его, что он ваш человек, что это ваша вам приятно с ним, вам, вам бы хотелось с ним продвигаться вперед, но есть гора, есть препятствия. Многое может быть, что вы опять гора, расстояние, препятствия за, за бугром. Может быть, в другой стране он, за бугром, гора, но вы чувствуете его сердцем, вы хотели бы быть, вы одиноки сейчас, вы себя чувствуете одинокой женщиной, потому что вот, вот он мой, вы чувствуете его своим нутром, что он ваш человек действительно, он ваш действительно человек. Так, давайте посмотрим, что у него на сердце. Ну, у него на сердце, он бы хотел, девочки, вот такой домик, смотрите, свой домик, и чтобы вы были вместе, чтобы были вот цветы, может быть, даже и купить домик, пусть, пусть старенький, вы потом его все... Приведете в порядок, он бы хотел купить какое-то свое жилье не на этаже, а такой свой домик, чтобы была э, вот, усадьба какая-то, чтобы вы здесь вместе поработали, чтобы вы вместе перекрыли его, чтобы вы была хозяйка в этом доме, чтобы вы он, он хотел бы купить недвижимость для вас, а, а, и искрыться здесь вдвоем, в тишине в такой, чтобы был уют, была радость, были цветы, чтобы вы вместе здесь сделали порядок. У него это на сердце, он бы хотел это, что у вас на сердце. А у вас на сердце, девочки, он, вы хотите, чтобы вы уже наконец-то были вместе, чтобы у вас было... Надежная, надежная защита, надежный, надежный партнер, чтобы вы, чтобы вы были уверены в этом человеке, что он возьмет за вас какие-то обязательства, что он будет вот защищать свою территорию, вот этот дом, что он будете вы вместе, и он будет хозяин этого поместья. Вы хотите этого у вас на сердце. Да, я хочу своего вот этого, мишку такого. Я хочу, чтобы он прижаться. Я буду чувствовать себя под защитой, что меня... Я не буду себе чувствовать одна. Так, какие действия? Страсть. Он очень хочет к вам, девочки. Очень, очень хочет вам и, и ему даже но ну, он думает ну не, неужели может быть такое что это уже конец что не будет радости ну а, а вы вы хотите искренной чистой глубокой любви чувств вы хотите но вы чувствуете потери что как будто удаляется удаление идет вы думаете, что может быть и, может у него и кто-то другой есть, может его у меня уже украли, потому что крысы, вы хотите этого, вы хотите чувств, вы хотите искренности, вы хотите глубоких взаимных отношений. И здесь крысы такие жирные, крысы. вы думаете, неужели он, может он меня и понемножку уже забывает. И он то же самое думает, а может это уже и конец, может она меня и не дождется уже. Смотрите, коса, и эта коса такая, что как будто все, наверное, придет конец, мы не можем никак найти страсть, я не могу, я хочу ее, я хочу, я хочу, но здесь эта коса, что может быть это и точка, он себе думает, а так ли это? нет девочки будет новая встреча смотрите корабль и ребенок он очень страдает он хочет к вам прижаться это видите ребеночек такой э, скромненький нежненький он хочет чтобы вы к нему хорошо похвалили его отнеслись к нему хорошо и будет встреча корабль будет встреча нужно подождать нужно подождать но она будет это до трех... Как у кого? До трех месяцев. Может быть три недели, может быть три месяца. Может быть три дня. Но вот сейчас, если он очень далеко, а вот как гора за бугром, расстояние, то скорее всего может получиться три недели, а может три месяца. Он бы хотел. Будут, будет встреча это. Будет это, девочки, встреча. Так, а ну еще второго возьмем одну карту. Есть ли будущее с этим мужчиной? Есть ли будущее с этим мужчиной? Есть ли будущее с этим мужчиной? Да. Девочки, только нужно набраться сил, дождаться, нужно набраться сил. Смотрите, рыцарь монет, он он, он хочет к вам при, ну видите, подтверждают карты, он хочет к вам приехать, но очень медленно это все продвигается у него, очень медленно это продвигается. Рыцарь Пентаклей, да, есть, наберитесь силы, наберитесь силы, будет встреча. Будет встреча, будет новая, и здесь сказала, карта сказала, будет новая встреча, и подтвердилось это. Будут новые разговоры, будет новая встреча. О чем будут разговоры? Он хотел бы вас увидеть, он хотел бы с вами поговорить. Он хотел бы начать свои отношения, он, да, он долго себя чувствует в отшельниках, он все себе уже в голове своей переработал. И по нулю вы его самая надежная, вы его пара. Дама Жезлов, он жезловый, смотрите, он жезловый, вы ему пара ситуацию. Вот такое, девочки, здесь такая ситуация с этим королем. Он хотел бы с вами встретиться и будет эта встреча. Эта встреча у вас будет. Он себе обдумал, но есть препятствия. Но я здесь не вижу, чтобы кто-то лез в ваши отношения. Он советуется, с, может, с матерью, может, с сестрой, я уже говорила, с женщиной какой-то. Но чтобы кто-то лез в ваши так отношения разбивал, но ну, здесь ни, ни одна карта не показала. И на, вот, потому что здесь есть и такие, да, карты 70 три карты, что бы показали, но нет, не показали, здесь негатива никакого на паре нет, но есть расстояние на данный момент, так, девочки, начинаем, король мечей, а ну, что у нас скажет нам король мечей, мечевой король, что, какие карты у тебя, что случилось, расскажи, твои планы, Твои действия, есть ли чувства к женщине, которая тебя смотрит, что бы ты хотел сказать, хотел бы увидеть, или это уже конец вашим отношениям, скажи нам, пожалуйста. Девочки, переходим на мечевого. Мечевой, скажи нам, пожалуйста, свою ситуацию, что ты решил. Так, ищем его и вас». Да, очень далеко и вы очень далеко и он смотрите еще нету ни вас ни его да вы вышли уже и он И он, девочки, вышел. Так. Так, девочки, что я здесь вижу? Возле него, смотрите, он вышел, вышел дом и коса. Что можно на сказать здесь? что у него позади, он уже работал, ну эта коса у нас как будто неплохая, хорошая, он себе уже решил, что ему делать, он поставил, уже пересмотрел свою ситуацию, свою жизнь, свой этап жизненный, который он прошел. Ну, у него возле ему удобно, чтобы кто-то был. Он не хочет закрытого пространства. Он хочет вот как в коммуналке жить. Понимаете, чтоб был до, большой дом и чтоб много возле него было людей. Ему некомфортно одному. Э, возле вас. Вы хотите чего-то нового, вы смотрите на ребеночка, вы хотите чего-то нового, вы хотите семью, вы хотите свой род. Может быть, даже если вы были у браки с этим мужчиной, может есть дети, вы переживаете за детей. Может, вы остались с ребенком одни, вы смотрите на ребеночка, вы себе такая грустненькая, думаете, как, как теперь мы будем вместе. Может, он ушел, потому что вот все ж таки сделал, он поставил какую-то точку для себя. И вы думаете, вы думаете насчет своей своей жизни, дерева, дерево жизни, дерево и ребенок возле вас. Может быть, что вы мама, если это ваш муж, и вот такая ситуация, вы думаете за, свою, за семью, за детей, за здоровье свое, за здоровье своих деток, а он сейчас на данный момент или... Где-то возле родителей, может, если у него есть, или где-то в шумной компании, или в общежитии, что-то в таком. Он не один, он сейчас не хочет быть один, он хочет быть с кем-то, с кем-то, чтобы не чувствовать одиночество. Так, посмотрим сейчас, вы и он. у него творится в голове девочки что у него сейчас творится в голове о чем он думает о чем он мечтает давайте тоже поставим что у него на сердце посмотрим потом что у вас на сердце посмотрим потом И что в голове, о чем он думает, о чем вы думаете. Так, девчонки, здесь вот так. Ну, здесь, здесь что-то могло и быть. Потому что здесь, смотрите, леса, метла. Ну, здесь метла такая, что его кто-то в авантюру втянул. В какую-то... Было зак закрыто от него все, Его втянули, что он и не знал это. Что-то случилось. Его какая-то леса, женщина какая-то втянула эту котавасию, ну вы уже знаете, потому что много людей смотрят, вы знаете, какая у вас ситуация. Илиса втянула его в коварство, втянула его в это все, что он и не знал этого, потому что книга здесь закрыта. Посмотрите, книга закрыта. И метла такая, что метла обвита, что его обви, э, э, обвыли, что он не знал, что с ним творится. Втянула какая-то женщина в его, может быть, даже в интригу какую-то любовную, может, где-то был, было какой-то... Э, вечер корпоратив и потом были манипуляции у него с этим и он сейчас в голове это все думает я ж ничего не знал я ни в чем не виноват меня втянули я не в него это в голове вертится и он себе думает он знает он хочет он он вычислил эту лесу он говорит я знаю кто меня в это втянул все кто это сделал мне а у вас у вас солнце клевер и змея. У вас нормальный здравый ум, вы хотите удачи, вы хотите с, с, э, на своем пути солнца, вы хотите радости, вы просите Всевышних Жизни для благополучной, благоприятной жизни, для радости, вы созданы для радости, вы себе так думаете, ну почему так, я ж создана для радости, я хочу радости, я могу тоже давать свет э, кому-то, и удачу еще девочки может быть э, такое что внезапно в вашу пару влезла вот эта змея и змея это которую вы знаете вы пригли пригрели ее у себя на спине вы знаете это змея у одних так проиграется, у других по-другому. по-другому, Эт, э, Эта змея уприручена, что она, вы знаете этого человека, что вы доверяли этой женщине. И она внезапно э, влезла в вашу, в вашу жизнь. Поломала ее. Что-то вы наступили на нее. Бросилась она на вас. Она на вас бросилась. Это змея. И Хотела увести вашу любовь и удачу но мужчина ждет, мужчина надеется, что вот выш, вышли аисты и крысы, да, он чувствует себя, что у него потери, что ему плохо, он нервозный, но он надеется, что у него будут все-таки перемены, и ему надо с этим что-то уже делать, потому что это маленькие мышки, девочки, здесь есть мыши в этой колоде и крысы, крысы, они уже более опасные, да, а мышки, что да, он сейчас, если он это вычислит, что ему кто-то что-то делает, так это не опасно, он вычислит и все, но если он э, э, э, так э, просто махнет на это рукой, эти мышки перерастут в крысы и будут гладать его и гладать, не будет перемен, если он это вычислит все, поставить точку на для благополучия, для хорошей светлой жизни, для благополучия будут, если он решит эту ситуацию. Что у вас? Что у вас? Леса, гора и перекресток, девочки. Ну, с вашей стороны вас тоже торкнуло. Здесь, на... Здесь был треугольник, что я и говорила, опять лиса. Вы кому-то стали на мозоль. У него лиса, что это сделала ему, коварная лиса. А вы кого-то зацепили, потому что с вашей стороны, смотрите, вышла, вышла лиса и змея в вашем пространстве есть или подруга, ну кто-то, который которому вы очень доверяли, но которой вы наступили на мозоль. Если бы вы ее не зацепили, прошли мимо, ничего бы не случилось. Но вы вы она вам сделала больно, эта женщина и э -э Пошел или треугольник, гора. Вот гора очень тяжелая. Это, что это за перекресток? Леса, гора перекрыла вам, перекрыла вам дыхалку. И может быть даже и посмотрим. При луне. При луне вам разбила вашу пару на перекрестке, влезла три влезла в это, чтобы вы были на одиночество вам, на работу, чтоб вам все делала. Луна, луна, перекресток, гора, девочки. И змея и Так, а получилось ли это у нее? Получилось ли это у нее? Да, девочки, получилось, но это ненадолго. Оно, э, э, э, э, э, так слабенько она, может, сама это делала, может, что, может, сама делала. Э, потому что, видите, э, делала, чтобы у вас не было стабильной ситуации, чтобы у вас э, было все плохо и в работе, и в отношениях. Но вот э, вы выходите уже с этого коса. И эта коса хорошая. Вы выходите уже десятка, вы уже выходите с этого состояния, к чему вы идете? И у вашу жизнь придет, вот придет мужчина. Что это за мужчина? Новый или с прошлого? Что это за мужчина? Новый или с прошлого? Нет, девочки, она делала на мужчину. Эта женщина делала на мужчину и ходила. Да, она ходила к кому-то. Да, ребята, она вам делала на мужчину, чтоб на одиночество, на разрыв при луне, на перекрестке и ходи, ходила за помощью. Ходила за помощью. Что вам делать? Что вам делать? Э, почиститься. Смотрите, как хорошо ответила карта. Почиститься. Может, посмотрите хорошо у себя дома, потому что это такая такой человек, что мог входить в ваш дом. Нужно вам хорошо перебрать все свои вещи, все, все, что не нужно, и что найдете, все выбрасывать. Здесь чистка, чистка своего пространства. Видите, открыто окно, заходит свежий свежий воздух, метла такая хорошенькая, чистенькая. Нужно убраться, почистить свое пространство, почистите что ненужное, выкините, выбросите, зажгите свечу и огнем спалите все, поставьте воду, поставьте соль. В тарелочку поставьте свечу, зажгите и почистите. Сначала уберите все, что ненужное, выбросите, посмотрите. Может, где-то что-то и спрятали у вас, где-то, может, где-то в вазон имеете, может, где-то под, под ковром, может, где-то. Ну, посмотрите, посмотрите все, поройтесь в себя и почистит. Почистится нужно свое пространство. Если вы почиститесь, как будет. Будет сдвиг к лучшему, смотрите. Если вы это все сделаете, будет у вас э, сдвиг в хорошую сторону. И очень быстро это произойдет. Так, э, давайте посмотрим, что у этого мужчины на сердце. На сердце ключ, как подобрать ключ, как к вам, э, как с этого выйти. Но он найдет, потому что этот ключ хороший. Что у вас на сердце? Страсть страсть вы хотите вы хотите вы любите этого мужчину вы хотели бы с ним страсть вы хотите его страстно как, как мужчину вы хотите вы вам нравится быть с ним он вам нравится во всем во всем так а есть ли будущее есть ли будущее с этим мужчиной Он не один, он тоже где-то сейчас с друзьями, очень много разговор, разговоров за вашей спиной, очень много. Он, хоть, он, он выйдет, он напишет вам, он выйдет, он напишет вам. Так, есть ли шанс возродить отношения? Да, было любовь были чувства было было все хорошо ну вот смерть трансформация идет смерть смерть потери смерть пятерка потери ну да но здесь магия девочки магия но чувство есть чувства есть и потери разочарование обман что-то ищите что-то он ищет он хочет что-то знать он хотел бы приехать к вам он но ну, он и приедет он приедет он будет будет будут разговоры буду его тянет сексуально он хочет он хочет но пока да он влюблен он, он хочет быть вместе с вами он его тянет к вам но пока или будете вместе ничего не показан не показывают карты нужно сделать вот эту чистку ну, Нужно посмотреть, почиститься, разобраться в этой ситуации и ему, и ваше пространство тоже нужно освежить, почистить, посмотреть. Так, это был у нас, девочки, король мечей, мечевой. Здесь была магия, и ходили. Какая-то женщина, она делала, чтобы отобрать у вас этого мужчину и ходила к профессионалу за помощью. Вот такая ситуация с мечевым. Так, приступаем, девчонки, к нашему мужчине, королю Пентакли. Королю Пентакли. Давайте посмотрим, что у него. Скажите, пожалуйста, нам, как дела у него, что случилось, что пара разошлась. Или не разошлась, или все хорошо в паре. Скажите нам, пожалуйста, как в короля монет, как он относится к своей даме, которая на него смотрит. Есть ли чувства, есть ли мысли, и будут ли вместе. Так, девочки, ищем его, вас... уже вышли, сейчас смотрим мужчину. Да, очень. потери не знает как ему выйти с этих потерь мыши здесь не знает как ему выйти ищет всякие всякий способ не знает не знает мыши но мыши это еще не так так страшно не крысы он может найти это, этот, этот, выход с этого положения, может найти. Но если, если, хорошенько подумает, включит свои мозги, в чем, в чем, в чем Проблемы. Возле вас, девочки, возле вас тоже какая-то лиса, и вы одиноки, вам ни в чем не идет. Вас очень какая-то такая подруга. Подруга, которая и нашим, и вашим, и к нему, и к вам идет. Ему а, а, а, а о нем рассказывают вам. О нем рассказывает, ему, о вас все докладывает, как у вас дела. Вот такая. И, и туда на два фронта действует это. Будьте осторожны, потому что она за спиной у вас с, лыбится. Вы смотрите, вы доверяете этой женщине, которая вам которая возле вас близка близка или подруга или сестра может быть даже и так может быть но не рада это эта женщина не рада не рада э, она э, наоборот радуется вашим неудачам эта женщина рада вашим неудачам Мужчина какое-то смутное состояние, потери, ни в чем ему не идет, он видит, что он теряет, и, не, и нервный очень сделался, он видит, что он теряет и энергию, и не может справиться с собой, он это чувствует, что ему что-то раздраженный очень, Раздраж... раздражает его все, ни с, с кем он не хочет ни общаться, не ни видеть ни ничего. Так, что у него в голове на данный момент? очень много о вас говорит с, с кем-то или с друзьями или с кем в больших компаниях вас а, а, что-то обсуждает с вами что-то что вы что он прав вы солгали и сейчас между вами препятствие и он советуется что делать или продолжать с вами выходить на, на связь или лучше не стоит он сейчас в таких размышлениях, но не один, а в, в, в обществе каких-то каких или родственников, или дов, кому доверяет очень. Вы, вы думаете, да, вы думаете о дереве, о своем и здоровье, и о своем доме, и о своих родственниках. Думаете, если вы были замужем, вы думаете о своих детях, вы чувствуете себя, ну, хорошо, ну, как будто и неплохо вам. Ладно, ну, очень закрытое такое пространство. Девочке вышла моя помощница, гадалка, что она говорит? Скажи ей ключ и коса, все в ее руках, у нее есть будущее, пусть... Поставит уже точку на этом. Пусть забудет все это. У нее есть будущее. Не надо ей возвращаться в прошлое. У нее есть будущее. Десятка коса, смотрите. Вышла гадалка, и она говорит, скажи ей, пусть наконец уже поставит точку, пусть забудет, пусть оставит это все в прошлом. Это уже не вернуть, у нее есть будущее, и все в ее руках, у нее есть уже висит этот ключик, пусть она двигается вперед, и у нее все будет хорошо. Вот такое, девочки. Так, а что вот с этим? А этот вот ходит, и еще вас, что... что вы его обманули? Что вы, что вы такая неподступная, он не знает, или карабкаться, что есть какие-то препятствия, что у него что-то вот такие, сам себя накручивает, что и очень много не сам это обсуждает, а с кем-то. Сам ничего он не может решить, с каким-то другом. С как... О, опять, смотрите, медведь и сад и дом такой многоэтажный что он в обществе в обществе за вашей спиной вас э, еще за вас говорит так он как будто и доверяет очень много бла-бла он в данный момент не один чтоб такие у него были какие-то страдания нет он хорошо проводит себе время с друзьями в ресторанах в парках где-то в не знаю, где попала. Ну, а вы, да, вы страдаете, вы думаете. Ну, конечно. Ну, да. Вы думаете. Вот, вышла гора, дерево и змея, девочки. Вот что и гадалка нам сказала выше. Оставь все в прошлом. Оставь, не надо, у тебя есть будущее. Поставь точку. Вы очень много, вот, он веселится, а вы себя накручиваете вы плачете, вы заморозили себя, вы никого не хотите упускать в себя. Если у вас одна кто-то или подруга или кто, вы с ней общаетесь, вы это плачете с ей, но не думайте, что она вам рада, эта подруга, девочки. Не надо вам это говорить. Вы себе, да, подругу, конечно, можно иметь, но о своей личной жизни не надо говорить. Говорите с подругой, если пришла подруга, Выпили ко кофе или где-то пошли погуляли и говорите на другие темы, но не на свои. Но если что-то будет не, не так, как э, ей понравится, она прыгнет вам в глаза. Она прыгнет вам в глаза. И еще карта говорит, наберитесь ума, не говорите никому. Эта карта еще это говорит, наберитесь ума, не говорите о своих трудностях. Никому не рассказывайте о своей печали, о своей тяжести. Вы думаете, что все уже у вас ничего не получится, ничего не будет. Вы думаете, ваша жизнь уже вы охладели к всему. Но это не страшно. Ей, ей удобно. Притрусила ее снегом, линками, но она себя хорошо чувствует в лесу. Ей. Не все потеряно, вы охладели, просто в вас недовера, охлаждение идет. Вы думаете, все, наверное, уже моя жизнь закончилась, ничего не получится, не буду я карабкаться в эту гору, не надо мне уже ни отношений, не надо мне ничего. Я буду вот так себе, вот так, вот так я буду себе жить, и это вы с кем-то обсуждаете. Но этого не надо. Так, что у него на сердце? Ну, у него на сердце написать, выйти с вами на связь, написать вам какое-то любовное письмо, потешить вас, что он вас не забыл. Ну, конечно, не забыл, он так за вами, э, так о вас э, говорит там с друзьями. А вас луна на сердце, женская судьба, вам тяжело, вас скука, вас луна, луна, вы... вы при луне плачете может и, и, если у вас есть дети детей положили спать а сами вот сидите смотрите в окошечко или выйдите на балкон и как сказать э, воете на эту луну плачете не надо не надо это нам самому видите с самого начала гадалка сказала скажи ей скажи ей пусть не возвращается в прошлое у нее есть будущее еще эти карты даже не выходили девочки видите Видите, это Ленорман, этот очень, мне эти карты очень понравились. Сама гадалка с самого начала вышла. Скажи ей, пусть не отчаивается. А потом вышли вот эти карты. Видите? Пусть не переживает, пусть оставить все в прошлом. Хорошо. А если эта женщина оставит все в прошлом, что тогда? девочки он еще нарисуется в вашу сторону девочки он нарисуется в вашу сторону этот мужчина он припрется к вам но вот что и гадалка нам сказала да вам будет хорошо вас будет хорошо если вы оставите все в прошлом как она говорила но если вы его впустите в свою жизнь опять смотрите крест и медведь и здесь медведь разоренный что он будет рычать на вас может даже опасный это медведь потому что здесь есть еще один медведь смотрите что он гулял своими друзьями я говорила он своим другом гуляет да и разговаривает и этот медведь вышел вам что он будет вы зайдете опять в прошлое, будете страдать очень, потому что он будет всегда, вы его простите, и будет то же самое, что было. Не знаю, что у вас там было, но он, ага, она мне уже простила, она мне опять, может, он уже и не раз возвращался к вам, но теперь опять, если вы простите, тогда будет вот такое: может, и руку поднимать, и, и, и, и все, у него, у него есть власть. У него есть власть он ничего не боится он разъярен и он не боится ничего видите девочки как гадают эти карты в самом начале вышла гадалка, я я я прям в шоке. В самом начале вышла гадалка и вам сказала это. Скажи ей, пусть оставить прошлое и двигается вперед. У нее есть будущее хор хорошее, светлое будущее. И потом пошли все карты плохие, чтобы что вы сидите еще в прошлом, страдаете, и если вы его... Он, при, он примчится, потому что, смотрите, якорь, э, э, аист, звезды, он к вам при, придет опять, он прилезет к вам, он себе погуляет, погуляет и к вам прилезет. Но вот, вот такая ситуация. Вот такая, девчонки, ситуация. Так что смотрите. Если вы хотите страдать, это ваша судьба, но, видите, карты советуют здесь вообще не оборачиваться даже, даже не думать, вообще заблокировать этого человека и не видеть, где он упал, не видеть, где он упал. Так, что делать этой женщине? Стоять на своем, быть железной леди. Выстоять. Вы должны перейти это, выстоять, набраться сил, чтобы вы выстояли эту тяжесть. На вас сейчас очень много все обрушилось на вашу спину, но вам нужно взять себя в руки, взять себя в руки, быть железной леди. Все охладеть к этому мужчине, охладеть. Не закрываться, не, не закрывать себя в, в, вот в шар, и потом не закрывать, быть строга к этому человеку, не впускать ее в свою жизнь, чтобы, чтобы впустить новую любовь для семейной жизни, влюбленные и десятка монет девочки. Закрыться, а огородиться от прошлого. Быть железной леди. Зачем? Чтобы упустить новые чувства, новую любовь, нового мужчину. Для чего? Для семейной благополучной жизни. Вот, девчонки, вот такое. Я надеюсь, сегодня хорошие раскладики у нас получились. Очень хорошо колоды работают. Вот эти две. Очень. Очень хорошо колоды работают. Сначала разбираем, видите, на Ленорман. Все нам показывает Ленорман. А потом дополняем э, подсказки на Таро. И действительно очень хорошо они друг друга дополняют эти э, колоды, чувствуют друг друга. Девчонки, сейчас мы приступаем к четвертому нашему Мужчине, королю чаш. Давайте посмотрим, что он нам скажет, этот король чаш. Кто заказал, загадал, заказал, господи. Кто загадал короля чаш, девочки. Кто загадал короля чаш, что он нам хочет сказать. Что нам, какие у него планы в голове. Какие у него есть ли чувства. Может, или кто-то влазил в вашу вашу пару помешал вам что что возле вас что что такое что в чем проблема чтоб нам сказали проблему скажите нам проблему пожалуйста пары короля чаш что у него Скажите нам, пожалуйста, что в этой паре, что в этой паре. Как... Так, девочки, ищем мужчину и вас. Что-то сегодня очень далеко все спрятаны. Очень далеко все спрятаны. Только первый король был очень близко. А все остальные в конце. Смотрите, смотрите, смотрите, что творится. Так, вы и вы. Ну вот вы. Что такое? Смотрите меня. Не... У вас будут очень большие перемены. Вас ждут женщина, которая смотрит на короля этого. В вашей жизни пройдут очень огромные перемены очень вы очень многое узнаете для себя вам наконец откроются глаза на все на, на, как вы прожили эту жизнь с кем вы прожили кого вы имели под своим в, в своем окружении вы созрели уже до этого что вы э, умеете выбирать себе друзей вас уже вы, у, у вас покопать в, в чем-то но более-менее книга уже открыта ваши глаза уже более менее более-менее открыты вы знаете что вам нужно куда вам двигаться и вы для себя решили что вам нужно что-то в своей жизни менять и будут огромный обман ложь обман измены страсть это лилия обозначает страсть Измена, страсть любовная. Почему я говорю измена? Это э, э, как второе это лилия, как дьявол. Это лилия здесь, как дьявол. Потому что здесь еще есть белая лилия. Это благородный, благородная, а это перевернутая и еще, и видите, такая красная. И луна, обман, ложь. Измены у этого мужчины. Еще гуляка тот. Любит погулять, любит очень не лгать, любит обманывать, любит ходить на сторону. Вот так, такой у нас кубковый мужчина. Очень любит жен, женский коллектив. Очень. Еще он для себя не готов на такие какие-то поступки, не отвечает за свои поступки. Очень много лжи, очень много коварства, очень много обмана, измен. Ну вот такое, может быть даже и э, зависимых каких-то привычек, может и вып выпивать, может и наркотик по лилиям этим, и наркотой немножко баловаться может. Вот что-то такое, такой не мужчина не на месте. Мужчина не на месте. Так. Луна, лилия, зависимость, может быть, много имеет зависимости, может быть, какой-то игрок, я говорю, может быть, даже, что и балуется наркотиками, алкоголем, женщинами, вот так, ну, такой, такой, здесь, так. Девочки, смотрите, это лис такой хитрый лис. Он всегда что-то нового хочет. Всегда что, вы смотрите, вышла лис, вышел здесь лис, лис добытчик. И ребенок, и звезды. Он хочет звездной жизни. Он всегда хочет чего-то нового, резвиться. Потому что здесь, здесь ребенок есть смирненький, хорошенький такой. А это, видите, такой ребенок, что может даже упасть этой качели. Хочет резвиться. Вот. И он такой лис что он хочет всегда чего-то нового, новой добычи какой-то. Здесь лиса вот такая скверная, уже э, утку она добычу свою имеет, и вот так села, и еще за, за, она на что-то там смотрит. И так он, как вот этот лис, всегда на что-то новое он хочет. Всегда что-то новенькое, новое ему нужно. В его планах всегда что-то новое, вот звезды ребенок и лиса, он ему надоедает над с, с одним человеком, он все хочет нового. У вас что я и у вас было в предиагностике, книга вышла, ключи и женщина Здесь больше совет. Нужно вам больше в чем-то покопаться. Вы, если, вы можете и сами до чего-то до, чего-то добиться, чего-то докопаться. У вас и так уже есть на, на это э, потенциал, интуиция. Вы уже знаете, как вы можете и сами открыть, открыть и полистать, что вам интересно. Но еще здесь, что вы можете кого-то попросить, ну, по совета. У кого-то спросить совета, кому вы доверяете, но старшей женщине, которая с опытом женщины, ну, женщину, которую, которой вы доверяете и можете ей, что вам непонятно, что-то может в чем-то, можете спросить вот. У ну, мужчины, он что? В его, в его жизни сейчас много смс, он не может разобраться своей почтой, много ему пишут и оттуда, и оттуда, еще много неоткрытых писем у него любовных, и там, и там, он занят, он, он такой весь на расхват, он не страдает, он не парится ни в чем, у него письма, может, и читает, или там... СМСки какие-то, но много и пропускает, да ну ее подождет она, вот типа этого, потому что вот смотрите, здесь ему идут много, О, он в обществе, где-то в доме, но в доме не таком, чтоб один был или где много людей. Он где-то там себе, или в, друз в друзей, или в родственников своих, или где-то, может, в каких-то кругом женщины могут быть, это не знаю. Но не один он по этому дому, это дом как общежитие, что много людей живет здесь. Вот. И письма, много писем, загружен он письмами и оттуда, и оттуда. Много уже он и ответил, прочитал, а может и не ответил, а много еще даже и не открыл эти письма, эти смс У вас, девочки, вы хотите стабильной жизни, вы хотите перемен в своей жизни, ну, у вас и будут, потому что якорь вышел и аист вышел. Ээээ, смотрите, вышел якорь, и АЭС, у вас будут огромные перемены в вашей личной жизни и в рабочей сфере. Что вы хотите, у вас все получится. Ну, то, что вот книги у вас, книги, книги, может что-то подучиться нужно, может что-то пересмотреть нужно в своей жизни. И у вас будет хорошая, стабильная ситуация во всем. Будут огромные перемены в вашей жизни. так что у него на сердце а холод у него на сердце холод он никого не любит у него нет чувств никому у него холод этого мужчины он холодный как айсберг в океане он не чувствует никому любви а у вас на сердце вы хотите в новую жизнь в новую путь в гладкую Смотрите, какое небо хорошее, какая, какое море голубое, и себе вот кораблик плывет. Вы хотите в новую жизнь, вы хотите в новые чувства, вы хотите перемен, вы хотите радость, это у вас на сердце, и оно будет у вас, девочки. Корабль, смотрите, корабль, якорь и аисты, да что вы паритесь? У вас и будут перемены, оставьте этого, мужчину, потому что смотрите, холодный мужчина, как этот лис, все, он хочет всегда новое. Он э, получил женщину, э, э, испил чашу свою, все, ему надоедает, он звездный мальчик упал с неба, он хочет опять что-то новое, опять ищет добычу, но холодный на чувства, камень. Девочки, смотрите, вы познакомитесь с мужчиной, с верным другом. Может быть, этот мужчина где-то издалека, из-за бугра. Вы, может быть, он к вам идет гора и друг верный из-за горы. Он идет из-за горача. Были, были преграды, вы не знали, как поступить, но вы потихоньку, потихоньку решились, и вы выбрались к своей цели уже. И к вам с этого вот, вы выбрались уже с, этого, с этой пропасти своей, и вы увидите, что у вас будет новый друг преданный, нежный, потому что здесь есть тоже собака. Собака такая, что голову подняла вверх, и ты меня тядькой». Я, я хозяин, а ты, а ты, а, а ты, ты вот так ко мне такой. А это нет, это, смотрите, собачонка красивая, хорошенькая, нежная, домашняя, ухоженная. Будет верный, нежный и ласковый друг. Ну, тоже ему нужно давать взаимно. Тоже эта собака любит тоже отдачу, ласку, тоже любит, чтобы и ему было это. Ай, хорошо, девочки. Хорошо. Смотрите, девочки, у него, у этого мужчины что идет? Гора лилии и змея. Да, тяжело ему сейчас. И ему еще так пойдет э, обратка, что от этой какой-то его подруги так пойдет, что ему будет очень тяжело за все его эти походульки. Очень будет ему тяжело, девочки. Смотрите, лилии эти э, красные и гора, это будет об... кто-то ему что-то такое, какая-то дама. Он, он еще поплатит со всем этим, что попадет на такую, что, что она ему такие покажет, ешки-матошки, что он не выберется с этого уже. Он так сядет на свою попу и на свой жезл, что ничего ему не схочется попадет вот на такую женщину, что она ему сделает вырванные годы. А смотрите у вас, девчонки, крысы, крест и солнце. От вас все уходит. От вас уходит потеря. Эти крысы уходят. Крысы и крест. Этот крест, эм, как второе, сейчас не видно но на карте видно, вот крест здесь, и потом здесь видно крест, тоже светится. Что вас услышали, Всевышние, вы исцелены. Если даже на вас что-то было, какая-то порча, сглаз, может кто-то что-то, ну так я не вижу, чтобы так сильно, ну крысы были, может какие-то завистники, может было какой-то сглаз, может было что-то такое, ну вы молились, да, и вас по судьбе, вас услышали Всевышние Силы, вы сейчас, пет, эм, защища, защита у вас есть от Всевышних Сил, потому что здесь крест, здесь такие деревья, Защита идет, и еще над вами крест. Защита. Всевышние силы, Всевышние, ангелы, архангелы вам поставили защиту. Вам сейчас ничего не страшно, и еще и Солнце в придачу. Это в много раз еще сильнее подтверждает это что у вас будет все хорошо, у вас будет хорошая, светлая жизнь. Вы исцелены от этого. Вам идет... Видите, как... Девочки, ну видите, как работает эта колода. Там было, что будут огромные перемены в вашей личной жизни. Какие перемены? Смотрите, вы исцелены. К вам придет какие перемены в личной жизни. То, что вы хотите, у вас будет сдвиг. Да, было тяжело. Но вы, вы уже прошли этот, этот свой путь тяжелый. Вы вскарабкались на то, что я перед этим говорила, вы вскарабкались на эту гору. И к вам идет молодой человек, очень преданный, очень хороший. Потому что от вас уходит эта нечисть уже уходит это позже, но у вас защита очень огромная, крест и солнце, девочки. Так, давайте посмотрим, ну, я даже за этого мужика уже и спрашивать не буду, потому что здесь не стоит даже о нем говорить, я не буду спрашивать, что просто так, что вам совет, какой вам совет? И что будет? Какой вам совет? И что будет? Очень хороший расклад, девчонки. Мне понравился этот расклад за мужчину и за вас, для двоих, как у вас, как у него. Мне очень. Пишите, или вам понравился такой расклад. Мне очень понравился этот расклад на двоих. Девочки, смотрите, пятерка кубков, шестерка жезлов и девятка монет. Перестаньте печалиться, да, был, было тяжело, была печалька, никому не доверяли, были вот в таком транстве, в обмане, никому не верили, разочарованы были, но ничего, у вас уже все получилось, вы Возвыситесь, смотрите, вы победили эту полосу свою черную. Вы будете довольны собой, у вас пойдет все хорошо. У вас здесь лилии, благополучие, белые хорошие и монеты. Вы будете благополучны, вы будете хорошо себя чувствовать. У вас будет все, у вас будет все. К вам идет... Ваш рыцарь, вот это, что там было и собака, вам идет новый мужчина, страстный, красивый, новый, новый мужчина. Для чего? Для семейной жизни. Вы будете его женой, вы будете императрицей. Вы будете, вас будут любить, вас будут ценить. Прошлое все позади. Оставьте прошлое. Очень хорошо, девчонки, очень. Пожалуйста, пишите, пишите в комментариях, потому что и напишите, пожалуйста, или вам вот такой расклад на... нравится, вокзал для двоих, что и вот для мужчин здесь. Видите, какой расклад и для мужчины, и для вас, что, что вам нужно, что его ждет. Вот, я думаю, что очень-очень красивый этот раскладик. Если нравится, будем делать такие каждую-каждую недельку, будем такое смотреть. Так, девчонки, огромное вам спасибо. А ваше спасибо – это лайки, конечно, вы знаете, и подписки ваши. Я буду очень рада этому, потому что, смотрите, час двадцать, потому что очень был такой расширенный м -м, раскладик. Вот, и буду вам благодарна, конечно, если вы мне поставите лайк и подписку. Конечно, буду за это очень благодарна вам. Это нормально, потому что я работала и для вас работала. Надеюсь, что вам понравились расклады. Так, девчонки, огромное вам спасибо за то, что вы были со мной. И до новых встреч!